Ну, посмотрим, что ребята там сейчас наж... понажимают, какую карту они выберут. У нас через один час уже вечер, мой друг. Ах, ну да, у вас же точно, у вас действительно же немножко другой часовой пояс. Так, выбор способа деления. И пока буферизация. Что за карта, кстати, секрет, потому что черный экран явно нам не объясняет, какая это карта. А, вот, можно вот так схитрить и посмотреть сверху. Карта Мираж. Слушайте, ну Мираж это интересная карта. Хотелось бы инферно, но, может быть, потом будет. Вот, у забайкальцев вот сейчас в чатике пишут 21 час. Представьте, 21.00 у ребят. Вот так вот. Плюс 6 часов часовой поезд, да? Так, ну что? У нас пока что-то очень мало людей, из которых можно... А, все. Я понял. Там у ребят... Выбор способа деления Деления и прочего Так, ну давайте мы просто вот а, Так, как бы правильнее сказать да, На живой раунд, во-первых, запустим Ну, давайте у нас вот Рандум будет играть за Заппаб 2 Давайте вот так, просто вот, вот относительно его И определимся а, Забайкальский паблик 1 против Забайкальского паблика 2, дорогие мои друзья и Это Best of 3 противостояние, сегодня много КСа, замечательного, надеюсь И увлекательного, конечно, тоже надеюсь Рандум продолжает уничтожение своих соперников, расстреливает а, ножом своим вообще всех, кого только может И право выбора стороны остается у а, Забайкальского паблика 2, что логично, они меняются сторонами И, в принципе... Пистолеточка, пистолетка запускается Удачи командам, дорогие друзья И, конечно же, хорошего А чё, время... А, вот, все. я испугался Я думал, у ребят на лайф будет 3 минуты Думаю, трехминутные раунды Это, конечно, кошмар Ну что ж, удачи командам, приятного просмотра Зрителям понеслась Состав команды Забайкальский паблик Два, Это рандум, апатия, ПНС... Линк Фрезер, черт возьми, и пашка. А, Забайкальский паблик один. Это Крот, Лаки, Хаски, сон, Папа, Хапа и нервный 55. Ну и первые контакты на точке А. Начинаются. Забайкаль... Забайкальский паблик номер один, который пытаются выйти. И получили очень много хаешка. Тем не менее, зайти, ребят на самом деле, на точку удается. Тут вопрос закрепления. Сумеют ли закрепиться? Нет! Просто нет! Пашка! Пашка три и два минуса еще в догонку от рандума и апатии. Какой-то просто молниеносный пистолетный раунд. Но оборона удержала его... Весьма и весьма уверенно, хочу признать Поэтому счет 1-0 Атака без экономики И выход по... Кстати, торчал же соперник справа Ай-яй-яй-яй-яй -яй, -яй, яй папа хаппа не замечает своего визави В результате ПНС делает два минуса Один минус от Пашки И еще один минус от кого-то там был в самом начале Минус от Рандума, 2-0 Ну, в целом, я не удивлен Потому что, в целом, для обороны нормальный э, результат Команда террористов взяла тайм-аут На 200 с чем-то там, 240 секунд на 4 минуты? Окей, ладно Так, читаем чатик пока Александр, приветствую тебя, Семен И вам хорошего вечера Приветствую вас а, Хорошего дня Или вечера Я не знаю, просто сейчас 3 часа дня Как бы типа тут уже, правда, через час у кого-то может быть вечер У кого-то может быть уже ночь даже Но вот, например, через час у игроков забайкальского паблика будет аж что? Правильно 10 часов вечера То есть там уже ночь близится а к концу матча, скорее всего, у них уже конкретно прям будет ночь. Поэтому просто, как всегда, я говорю, доброго времени суток. Привет, ребята, Наталья, здравствуйте. За вами сам Рейд39 наблюдает. Вот это да. Удачи командам, присоединяюсь. удачу уже пожелал. Александр, сколько матчей будет на сегодня? Ну, либо две карты, либо три, в зависимости от того, как будут сыграны первые две Мираж и какие-то еще потенциально две. Но одну мы еще точно увидим. Сегодня лайф или запись? Сегодня лайф. Этот матч проходит в лайве. Один отлетел игрок. Да, мы видим, мы видим у забайкальского паблика номер один. Улетел. Игруня. Игруня один. Кстати, вот можно поглядеть, что там э, в чате. Ребят пишут. Так, а кто вот, кстати, вылетел? Было бы интересно посмотреть, на самом деле. 2-1-2. Играйте каждый раунд. Ага, ага, ой, спалил стратку Йо, спалил стратку просто для команды Все, все Не читаем больше консоль А то там ребята, оказывается, в сейтим пишут вещи, которые озвучивать вообще нельзя Салам из Ташкента ишташкента из Ташкента, конечно же Батыр, приветствую вас и приветствую также столицу Узбекистана Так, все, вроде все вернулись. 01001010101. У него никнейм такой достаточно понятный и простой. А, ну, видимо, паузу в любом случае придется ждать до конца. Ну, конечно, 4 минут паузы это многовато. Так вот, если по, по субъективному, обычно пауза там, ну, минута 2 максимум и таких паузы 2. А, в целом, если 4-минутная пауза, тогда она, наверное, должна быть одна. Но, ладно, это уже не стреляться. Это не столь важный момент. Ну, главное, что за 4 минуты, в целом, если появляются какие-то проблемы, то их точно можно успеть решить. <coughs> Калининград, привет, передает. Скоро соберу команду, будем тоже играть. Воу, это здорово, это здорово. Буду рад увидеть новые, так сказать, таланты по старой доброй Counter-Strike 1.6. Ну, или CSGO, в общем-то, тут вопрос не столь принципиальный. Комментируем и то, и то, а также Warface Кстати, говоря, дорогие друзья На майских праздниках буду комментировать турнир по Warface Поэтому, если вдруг вам интересна эта игра То обязательно также ага, подписываемся на мои соцсети Чтобы быть в курсе, когда и что будет У вас достаточно профессиональный ур... уровень комментаторства Да, я не спорю, спасибо вам большое Конечно, очень приятно это слышать Только сегодня, помимо моего... Как вы сказали, профессионального уровня комментаторства Что-то у меня э, язык подводит, короче Периодически подтраивает Видимо, настройка на тайм-аут такая Ну, определенно, конечно, что это не ребята сами выбрали себе 4 паузу Скорее всего, в сервере уже это было заложено суть сути это не меняет Привет, Александр, с праздником! Денис, приветствую и вас, конечно, тоже с праздником Как, кстати говоря, и всех зрителей Мир, труд май, дорогие друзья 1 мая у нас сегодня ну что, экономические от игроков атаки очередной и, по идее, последний. Потому как в любом случае выиграют они его или проиграют. А, следующий раунд это обоюдный девайсный. Но если, правда, они его выиграют, там есть вероятность, что не хватит денег уже у игроков обороны на бай. Но тут еще надо выиграть глоки, а у нас... А у нас 0-1-0-1 присоединился и, и, и завис, вылетел. Обида-печаль. 4 в 2 получается, хаешка от рандума взрывает нервного и последним остается игрок с никнеймом Лаки Хаски ну, Посмотрим, насколько он Лаки, везучий или невезучий. Хаски, кстати, очень красивая собака, очень хорошая Но я, конечно, ни в коем случае не хочу провести сейчас параллель э, и назвать игрока собакой Просто, ну, раз уж он подписался, то... Раз он везучий Хаски, то, наверное... Наверное, я плохого ничего сейчас не сказал. Минус от фризера. И это третий раунд, дорогие друзья, для зап Ну, а, кстати, 0 -1, 0 1 у нас почему появлялся как бы живой. И при этом одновременно и нет. Ну, все на самом деле банально просто, потому что он присоединился не в начале раунда. И сервер его не пустил. Вход событий. И вот сейчас уже как раз он появился. Как вы видите, сейчас мы смотрим его глазами на сложившуюся ситуацию. И недочека от Паши. Минус. Дорогие друзья, ответка моментально прилетает от невезучего Хаски. И точка А все-таки пытается а, разыграться игроками атаки. Апатия минус сон. Нервный ответный минус по апатии. 3 в 3. Также еще и с плитом будет заходить игрок. Из коннектора это папа хапа Который забирает фрезера Рандум минус лаки хаски Ну и теперь по рандуму есть информация В принципе с коннектора его как бы должны убивать Конечно, ой, а чё у нас АПН Один, один в два остался рандум У нас ПНС куда-то вылетел О-о-о-о, Неждан, а вот это кстати Вот это кстати, это не неждан На самом деле, это невнимательность, Дорогие мои друзья Спросите, почему я так утверждаю? А, да все элементарно и просто В коннекторе минус кто делал? Не нервный В коннекторе минус делал папа хапа И по каким-то причинам рандум Убив нервного, видимо, забыл Ну, а может быть и не знал Что его соперник Который сделал минус в коннекторе по-прежнему жив То есть он потенциально где-то там и находился Лаки Хаски с разменом погибает Ситуация 4 в 3 Оборона в численном перевесе Правда, я, конечно, не знаю Тут ребята так часто вылетают Что вроде перевес все-таки есть Потому что вроде действительно на сервере 3 игрока Но раунд заканчивается сверхбыстро И заканчивается он победой игроков обороны 4-1 Пока товарищ с никнеймом Сон Не сделал ни единого минуса Дружище, пора просыпаться И радовать публику Хэдшотиками Ну как минимум хотя бы У нас ПН ПНС постоянно вот зависает Прям это видно, что он постоянно висит Сейчас основной костяк атаки, а точнее вся команда находится под ямой И выход в очередной раз, по всей видимости, будет на точку А хаешка, кстати, очень неплохая По половине лайфбара сбрил двух игроков И вот он начинается Выход, который будет принимать Рандум и его бригада Два минуса три, даже минус от Рандума Один минус от ПНС -а, И еще один минус от ПНС -а. Ну, глобально вдвоем справились Счет 5-1 на табло действительно интересная ситуация. Честно скажу, дорогие друзья. Потому что... Бах! 0001-001 вылетел теперь. Да что ж такое то А... Да что ж за невезение? В слабой стороне еще и в четвером придется играть. Беда-беда. Беда не приходит одна Сначала вылеты, потом вылеты И, Короче, сплошные вылеты Пашка, минус нервный И уже теперь игроков атаки остается трое То есть позиционно здесь, конечно, вообще Очень сложно будет что-то противопоставить Игрокам обороны Только масс-выход Либо на Б, либо на А Но я бы, конечно, рекомендовал выходить Б, потому что это проще Так, 0-1 у нас присоединился Но почему-то теперь он присоединился По мнению сервера За игроков обороны Лаки uh, Хаски, минус апатия. И ПНС пропускает соперника в точку. И отдается еще под него. Молодчинка. Молод... Ну, вообще позиция, кстати, с которой он держал. Вот здесь, да, это сверхстранная позиция. <laughs> Но, да ладно. Что у нас получается? 3 в 3. Минус от Пашки по сну. Минус от лаки хаски. Минус от пашки по спине. Лаки хаски. И папа-хапа остается один. Начинаются танц, 14 хп у соперника. Ну, тут как бы папа хапа должен выигрывать, я считаю. Да ладно. И диффуза есть. О, мой бог. О, мой бог. Ну, отдали только что, конечно, за Байкальский паблик один раунд, который не отдается вообще, в принципе. И это может ударить по морали с одной стороны, но с другой стороны, конечно, может быть, все пройдет более гладко и никто от этого не расстроится. Но в целом такие раунды, конечно, отдавать немножко неправильно, когда удается зайти. Лаки Хаски там вообще то ли 3, то ли 4 минуса сделал. Ну, три, точнее, потому что 4 сделал Папа Хаб как раз. И вот, кстати, сейчас он делает n 3 Фраг, дорогие друзья, минус от лаки, хаски, пупаши И фризер, собственно, тот самый, на котором сделан Энтри Ситуация 3 в 5, атака, конечно, в офигенной ситуации Минус от рандома со снайперской винтовки И подсаженный нервный забирает рандома моментально Поэтому 4 в 2, и вот теперь уже раунд Да, и <соценно> ИПНС вылетает <соценно> Апатия остается в соло Что вообще сегодня происходит? Чего они вылетают постоянно? Но здесь надо чекнуть коннектор, конечно Апатия это понимает Только, правда, не сразу до него доходит Что он все-таки обнаружил соперника Но счет 6-2 Но надо как-то решать проблемы с вылетами постоянными А то это не дело О, стрим привет, Александр, гейм овер, здравствуйте Итак, три пистолета, два девайса Против пяти девайсов У забайкальского паблика один А нет, у рандума есть девайс а, все с девайсами. А что тогда сначала с пистолетами играли? Фризер, минус лайк хаски, и это минус где? Это минус на точке А. Но ну этот э, игрок разве что. Просто должен был отвлекать на себя внимание Потому что, учитывая расстановку игроков атаки Ну, не смотрится это как выход на точку А Потому что под точкой А просто больше никого нет Но, с другой стороны, это вообще не смотрится как выход Это смотрится как просто посидим по каким-то позициям Паша отправляется в аркаду И вот не замечает 0, -1, 0, -0 -1, Который замечает сейчас около сэндвича соперника И теперь, как вы понимаете, соперник этот Самый рискует очень сильно. А, ой, ой ой ой ой как лагает 0 1 1 1 11 1 1 Кошмарный никнейм, боже мой. Нервный. Минус фризер. Пашка забирает сна. Ну и у рандума есть информация. Правда, он ей не воспользовался. Два минуса от Паши минус один от И Оборона вроде как в перевес ушла. 01 потерялся. Шел куда-то на Б. И снова у нас остается папа-хапа в соло. Ну вот, как бы не затащил в тот раз Не убив 16 хэпового соперника Или 14 хэпового Но ну, теперь соперников вообще трое Конечно, такое вытаскивать будет еще тяжелее И, кстати, снова тот самый Пашка Снова Пашка добирает Папу Хапу и счет становится 7-2. Ну, как-то хочу заметить, что за Байкальский паблик 2 обороной пользоваться умеют. Да, какие-то моменты, конечно, проигрываются, но я напоминаю, что это ребята не профессиональные кайсеры, а просто люди, которые играют э, по фану, так сказать, в 1.6 на паблике. Так что не нужно ждать от них каждый раунд по минус 5 и минус 500 чего-нибудь. То есть, нет, это абсолютно не то. Это просто на лайтах хороший вечерочек провести. Зависает ПНС. Боже мой, ПНС просто в момент, когда надо было отстреливаться, взял и завис. Какой кошмар. Ну, апатия, ну, я не знаю, здесь уже не апатия, а депрессия. самую пору ставить никнейм с таким-то интернетом. Ну, 7-3. Я не знаю вообще, что у ребят там сейчас происходит. А У тебя стало мало подписчиков, господи. гейм овер. Вы у меня, кстати, уже второй или третий раз это спрашиваете. Вы уже где-нибудь себе запишите uh, количество подписчиков у меня. И больше не задавайте этот глупый вопрос. Нет, меньше подписчиков у меня не становится. Напротив, становится больше. Вроде помню, раньше заходил был 35. 35 тысяч никогда подписчиков у меня не было. 25 было. А сейчас стало 26. Так, ну вылетел э, кто? ПНС вылетел, крот какой-то появился в спектаторах. Не знаю, крот будет вместо него играть или нет. Уж, ну как бы ладно. Мое почтение просто, мое почтение. Пресс F, короче, пресс F, дорогие друзья. Туреспект, потому что, ну, я не знаю, как вообще можно игры. У меня бы так сейчас сгорело, если бы просто постоянно у меня игроки вылетали бы в команде Вот что касается, например, Забайкальского паблика 2 У них постоянно то один вылетает, то второй Ну, короче, ПНС там преимущественно вылетает Но это не суть важно 0-1 там постоянно тоже лагает, как бы, ну тут беда Тут беда, и помимо всего прочего, еще и сейф от игроков обороны Отдача четвертого уровня Уровня, белки палки ага Четвертого уровня, как вообще можно было так сказать Четвертого раунда, конечно же Фризеру засейвиться не удается Ну, Пашка в безопасной позиции Здесь его уже точно никто не найдет И счет в матче становится 7-4, как я уже ранее говорил И это очень неприятный момент для забайкальского паблика 2 В частности, да, потому что а, у них вроде сильная сторона И вроде ей нужно пользоваться Но в меньшинстве ей пользоваться довольно-таки проблематично а вот атака, как раз-таки, за счет численного превосходства Может реализовать свою позиционку успешнее обороны И тем самым стать победителями в каких-то раундах, а потенциально и в матче Апатия, минус, минус от рандума, минус от пашки Каждый уже отстрелялся, кроме фризера, разве что Но ну, фризер, скорее всего, минусы не сделает, потому что он пока на точке А находится А там у нас, ну, разве что Лаки Хаски откроется из коннектора Но ну, я прям в это не сильно верю Потому что ему просто рандом не даст это сделать Да, и паб-хаб один в 4. ПНС у нас так и не сумел зайти на сервер Но вместо него присоединился к команде зап пап 2 Товарищ крот Ну посмотрим, может быть появление крота стабилизирует обстановку для зап-паб-2 Может, конечно, и нет Может, наоборот, он команду своим появлением ослабит Такое тоже, кстати говоря, бывает Когда приходит игрок, команда начинает играть просто тупо хуже из-за него Ох ты! Не, все-таки рандум, он как на разминке хедшоты вывешивал, будь здоров какие Так и в лайве продолжает это делать Кстати, крот пришел и ушел Но при этом еще и 0-1, 0-0-1, еще вон ушел Господи, какой кошмар, почему все постоянно куда-то выходят Чат тишина. Ну, в чате тишина, потому что все увлеченно смотрят матч. Апатия. Почему я сказал апатия? Когда рандум, конечно же, погиб первым. Нервный получил ответ. Все, у нас теперь матч получается 4 в 4, да, будет? 2 в 3 апатия и фризер против лаки, хаски и сна. Потому что пап только что погиб. Сон, кстати, убивать ты начал. Да, один килл уже сделал. Вот есть сейчас возможность сделать второй. И вот он второй, дорогие друзья а -а -а, Вот это да, вот это улет Вот что называется, когда человек не делал килы практически весь матч Копил, копил, так сказать, манну на тот самый удар И все-таки нанес его Ну как-то интересно, короче, получается ПНС у нас вернулся Вернулся в свою команду А Крот, который был только что за, за ПАП 2, перешел в атаку В общем, какие-то решафлы очень интересные Прям в ходе матча. Одни поменяли свой состав кардинально на другого, да, так сказать. Отдали просто одного и... О, ой ой ой ой ой Как апатия? Ну ж была же информация, это из коннектора вид... видел игрок обороны. Что вот это? ПН... А, ПНС у нас опять нет. Господи, боже мой. Ну что за жесть-то такая вообще происходит? Так, ну слышит, конечно, Пашка пробегающего сна, но что-то отдается под него. Вот смотрите, сон разыгрался, да? Шел 0 на 7 А сейчас уже 4 на 9 Уже не такая плохая статистика что, установлена бомба на споте Б, И нужны хэдшоты от рандума Однозначно Он уже, кстати, готов нам их показать Во всей красе, так сказать Но очень много нужно соперников убивать А я не думаю, что рандом справится С таким количеством соперников Ну потому что 5 Все, здесь только сейв Потому что диффуза есть у фризера, а фризер, в общем-то, и не спешил даже никуда на какие-то ретейки. Обмены игроками? Да, они просто взяли, короче, и махнули корота, не глядя. Way... Саша, я после этой карты сервер ребутнул. Что-то у всех лагает. Хорошо, да, не вопрос. Не вопрос. Ну, как раз сделаем небольшую паузу. Так, внимание, это последний раунд перед сменой сторон. 8-6 и абсолютно все верно. Либо 8-7 итоговый счет первой половины, либо 9-6. 9-6, конечно, лучше для обороны. 8-7 счет станет более нейтральным. И сложно, на самом деле, предположить, для кого же это будет лучше. Но так или иначе, я хочу сказать, что для атаки, то есть зап-пап-1... А, раунды, ну, были взяты очень хорошие. Еще бы если, конечно, не учитывать, э, если учесть, э, факт того, что папа Хапа тогда не взял раунд, который точно должен был забирать, тогда вообще сейчас счет был 7-7. И может быть, атакующая сторона бы первую половину. Фризер минус сон, крот последний. А там дым лежит или он просто его не увидел в упор? Минус фризер. Из ямы настрелили немножко по кроту. 2 хп. 2 хп. В дымах спереди сидит еще один соперник. Это рандума. Минус от него. 9-6. Ну вот, а могло бы быть 8-7. Если так уж глобально, дорогие мои друзья. В любом случае, за паб 2 выиграли бы первую половину. Но у них был бы шанс выиграть ее... Э с меньшим счетом, так сказать. Если бы не та самая оплошность на споте Б. Крот мог сэкономить, купить Дигла, не тратить на Галю. А какой смысл экономить, если у них сейчас смена сторон произошла и все деньги бы сгорели? Наоборот, закупаться нужно было на все деньги. Потому что уже смысла откладывать, так сказать, какие-то эти копейки не было. Папа хапан, минус фризер. ПНС забирает крота. Попытка от ПНС забрать еще одного соперника. Кстати, почти успешная, но... Чуть меньше половины остается у Папы Хапы, и ПНС все-таки отправляется отдыхать досрочно, так сказать. Ну что, флешечка, и, кстати, очень интересное расположение игроков обороны. Все в кт Точку Б вообще, кстати, сейчас отпустили. Ой, в 3 ЮСПА разрывают апатию. Паша минус нервный. Ну атака здесь, конечно, в численном меньшинстве. Причем достаточно ощутимом численном меньшинстве. Сон! Минус рандум. Паша забирает лаки. И вот теперь уже Паша, кстати, должен был бы, наверное, на точке Б ставить бомбу. <сёк> ну это если в идеале. Ну забирает сна один на один с папой Хапой. Папа Хапа. Ну что, кто кого? 80 хп или 24? Паша, кстати, перестреливал папу Хапу. Уже, и, кстати, делал это не раз. И сейчас перестрелял Ай да Пашка Я не знаю, сколько киллов он сделал Честно сказать, я не успел посчитать Давайте, может быть, быстренько глянем Если удастся Три... Четыре килла Четыре килла сделал Пашка в пистолетном раунде Дорогие друзья, во второй половине И принес десятый раунд в своей команде Оставим соперника без экономики Рандум забирает крота. минус от лаки хуски Хуски, хаски, конечно же но только пока, правда, непонятно, этот минус вообще хоть что-то изменит. Скорее всего, конечно, нет. Сон последний, 100 хп. Достал гранату. Это, знаете, сейчас как вот с разгона, так сказать, выдернуть чеку и с гранатой броситься на соперника. Только если такой у него план действий. Ну, конечно же, это 11-6. Но тут в любом случае даже килл от сна не изменит ситуацию, потому что нет дефьюз китов. И даже подобранный девайс и еще три сделанных минуса Тоже ничего на самом-то деле в этой картине не поменяют Все останется так, как останется Ну, ой, еще и в голову Ой, как оскорбил Он просто оскорбил сейчас ПНС -а. Но до девайса добежать, к сожалению, сну не удалось <с> Простите, дорогие друзья Шеф, приветствую и, кстати, фу -фу -фу, но посмотрите, давненько что-то никто не вылетал. Папа хапа! Зачем-то выходит в аркаду с МПшкой. Здесь, кстати, имеет место быть форс от э коллектива. за Пап 1 Хотят попытаться сломать своего соперника на не до конца укустаканившейся экономике. Ну и, наверное, скорее всего сломают таким образом себя, как мне кажется. Потому что вот форс не зашел И экономики теперь не осталось То есть сейчас у запап 1 Есть только один вариант Это делать еще один форс Или, ну хорошо, второй вариант Но это глупо делать еще один экономический Просто если делать еще один экономический То зачем в предыдущем раунде был форс Не совсем понятно Но сейчас понятно Это был просто форс ради форса Интересно, а счеты разрешены? Нет, запрещены на абсолютно любых мероприятиях, абсолютно любых турнирах, абсолютно любого уровня. А, несколько минусов в Трандума, минус от ПНС, минус от Фризера. Папа Хапа там как-то умудрился холестануть своему сопернику с дигла по голове и успел даже еще и убежать на меду забрать Фризера. Подобрал калаш, я вот эти моменты обожаю. Смотри, сделал минус с дигла. побежал, забрал калаш. Сейчас еще на калаше кого-нибудь отстрелит, пойдет тащить, вытащит и... И выиграет раунд Вот это было бы просто огонь Очень хотелось бы на что-то подобное посмотреть ну вот еще один минус по ПНСу. Это уже, кстати, три минуса. Вот так, на секундочку, три минуса от папа Хапы. Но Пашка в очередной раз его находит и убивает. Мне кажется, вообще, Папа Хапа должен сейчас как-то уже пойти на перерыве смастерить куклу Вуду э, Пашки. И начать потихоньку в нее иголки вгонять. Потому что все киллы, по-моему, которые э, делает Пашка, он делает их по Папе Хапе. А все смерти у Папы Хапы только от перестрелок с Пашкой. Привет, Саня, опоздал. Сегодня много зрителей. Space One BS приветствую. Да нет, это сегодня немного зрителей. Вы что? <смех> Чуть-чуть еле-еле больше 20. БНС! Минус крот. Ну и, конечно, был сделан энтрифраг уже по-нервному. Ситуация 5 в 3, где атака Зачем-то стоит на парапете Вот это, кстати, вопрос, зачем они там стоят <laughs> Минус от Пашки, минус от Рандума Лаки Хаски последний И по нему есть информация, что он находится на споте Б Таким образом, атака получает возможность Просто спокойненько уйти на А Поставить там бомбу Но, как бы, да, так и делается Сайт сервера есть Доброго времени суток Привет, пиксель, да, есть Есть Сейчас, сейчас выдам Рандум Рандом Блин, а как сейчас выдам? Мне, мне же надо авторизироваться, получается, да? Да, наверное Я же сейчас на Твиче, типа, не авторизован, по-моему С этого браузера Ну точно Блин, подождите немножечко пиксель, пожалуйста а -а -а -а, Досмотрим сейчас матчи и, и я обязательно скину Так, Лаки Хаски и Нервный 55 По фрагу Пашка ответный минус По кому? Правильно, по Папа Хапа я могу на YouTube зайти. А, все замечательно. Тогда зайдите на YouTube. В Ютубе прям в описании первая ссылка. Больше, чем вчера эффект Counter-Strike. Ну, на Counter-Strike у меня всегда онлайн выше. Всегда было, так есть и будет. Потому что это основной контент моего канала. Это логично. Я думал, это фан-матч. Даже на фан-матчах никто не покупает щиты никогда. Почему для зрителей игроки не видны через стенку? Пожалуйста. Сейчас будут видны. Ну, это как бы просто одной кнопочкой делается. Вот, пожалуйста, я убрал. Вернее, я сделал. Теперь вы можете видеть игроков через стены. Просто это иногда отвлекает. Пашка минус лаки, хаски, фризер. Не поучаствовал в перестрелке, но Пашка забирает Нервного. Счет 15-6, дорогие мои друзья. А это означает, что это матчпоинт Еще один, всего-навсего один Раунд и забайкальский паблик Два Выиграют Первую карту И это, конечно, для... Ох ты Начало очень немногообещающее Апатия, рандум, ПНС по минусу Нервный первый ответный фраг, но Что-то, по-моему, последний Два фрага от нервного и это 16-6, дорогие мои друзья. Победа команды Забайкальский Паблик 2. Но победа, как вы понимаете, только лишь на первой карте. На карте Мираж. Какая будет вторая карта для меня пока что загадка. Но какая бы ни была...